Поставим себе задачу, настроим права таким образом, чтобы все пользователи, входящие, входящие в группу пользователей, кассиры, при запуске системы автоматически попадали в режим рабочего места кассира и могли из него выйти в обычный режим. Давайте посмотрим, каким образом это в системе реализовано. Раздел «Администрирование» пользователи и права персональные настройки пользователей дополнительные права пользователей и вот здесь вот мы видим набор этих дополнительных прав мы можем набор дополнительных прав задать либо для пользователя либо для группы пользователей у нас с вами по условию задачи мы должны всех пользователей входящих в группу наделить этой возможностью поэтому нам нужна группа пользователей группа пользователей кассиры и вот здесь вот мы видим все дополнительные права которые включены в данный механизм мы просто расставляем флажки Хорошо. итак находим право открыть рмк управляемый режим при запуске системы то есть пользователь у нас при запуске системы сразу же попадает в режим рмк давайте для начала мы с вами только это дополнительное право настроим. Так, хорошо. Давайте мы с вами зайдем в систему под пользователем «Кассир» и убедимся в том, что у нас «Кассир» сейчас заходит сразу же в режим «РМК». Отлично. Мы сразу же получаем меню «РМК». Но видно, что выйти из этого режима мы не имеем возможности. Мы можем только завершить работу. Нам необходимо также предоставить возможность выхода из этого режима. Вот у нас кнопка «Закрыть» неактивна. Давайте завершим работу. И здесь вот в разделе «Меню РМК» ставим галочку «Разрешить выход из РМК». Хорошо. Теперь снова заходим под пользователем «Кассир». И убедимся в том, что сейчас у нас уже есть техническая возможность выхода из РМК. Да, действительно, у нас кнопка стала активна. Мы можем выйти в обычный режим. Снова запустим режим РМК, уже интерактивно, и попробуем зарегистрировать продажу. Так, кассовая смена закрыта. Откроем смену. Хорошо. Давайте попробуем... Набрать какой-то товар в чек Отлично, все работает Ну вот предположим Что у нас Покупатель отказался от покупки Нам необходимо чек аннулировать И вот здесь вот Мы можем столкнуться с тем Что у нас Аннулирование чека Недоступно Конечно же это опять вопрос контроля прав Попробуем выйти С нас система просит аннулировать чек иначе выйти нам не дает нам придется чек пробить и вот сейчас давайте поставим себе следующую задачу совершим работу теперь уже пользователю кассир мы предоставим через механизм дополнительных прав возможность аннулирования чека то есть здесь мы уже будем не группу пользователей указывать а конкретного пользователя Давайте посмотрим, как это работает. Итак, вот он, наш кассир. И здесь где-то должна быть возможность. А вот разрешить аннулирование чека. И вот обратите внимание, у нас с вами по логике вещей, давайте посмотрим рисунок, дополнительные права, получается, складываются из тех прав которые предоставлены непосредственно пользователю и которые предоставлены группам пользователей, в которые этот пользователь входит. Вот это надо четко осознавать. Сейчас мы опять с вами зайдем под пользователем кассир в систему и увидим, что у пользователя кассир появилась возможность аннулирования чека. Но мы эту возможность ему предоставили как непосредственно пользователю а не группе пользователей как в предыдущих случаях, когда мы настраивали вход в режим РМК и выход из режима РМК давайте убедимся в этом убедимся в том, что у нас механизм работает заходим сразу же под пользователем кассир хорошо, у нас сразу же система заходит в режим РМК Попробуем зарегистрировать продажу и аннулировать чек. Мы видим, что аннулирование чека у нас теперь доступно. Да, действительно, аннулировать чек. Выход, завершение работы. Таким образом, мы с вами добились эффекта, когда у нас часть дополнительных прав можно настроить у пользователя непосредственно, а часть дополнительных прав можно настроить у групп пользователей, в которые этот пользователь входит. И итоговые права будут являться логическим объединением этих прав, поскольку мы видим, что тут сам механизм предоставляет из себя просто отметку галочек. Вот такая вот у нас техническая реализация. Идем дальше.